мы в прямом эфире без тв меня зовут кибер белка давайте позовем нашу гостью так гостья Мона. а сегодня мы хотели ну, поговорить про гендерные стереотипы стереотипы войти б да будет девочки айтишницы и представительницы сильных и успешных. Я уверена, что ты именно такая. Конечно, знаешь, всегда можно найти успешнее, да, успешный успех, всегда можно найти сильнее, но я считаю, что тут не стоит сравнивать, а просто вот ты такая, какая ты есть, и ты нам интересна. Поэтому расскажи немножко, как ты попала в информационную безопасности. Это на самом деле очень долгая история, потому что безопасность, наверное, ну, не то, чтобы случайно попала. Э, но, в общем-то, это был запасной аэродром. А, вообще изначально я хотела быть военным летчиком, и как бы, ну, не менее женская профессия, в общем-то. Mm -hmm. <laughs> вот. Но ВЛЭК мне сказал, что нет, э, что как бы не -не -не -не -не. здоровье у меня не космическое, поэтому а, ну, летать можно, а поступать нельзя. Это mm -hmm. очень смешная история. Mm -hmm. вот. Я поразмыслила, пораскинула, собственно, мозгами. М -м, поняла, что, ну, как бы, вот у меня там компьютер с 7 лет. То есть мне там 7 лет принесли списанный 286-й. Я над ним ставила всякие бесчеловечные не очень эксперименты. Вот. Ну, и как-то там в свое время потом, значит, он у меня обновился на... Первый пентиум, он у меня, кстати, до сих пор стоит в моей некростойке. Вот. А потом в какой-то определенный момент торжественно все слетело, все все, все ужасно, пиратский диск завирусованный, вот. для меня это была очень большая трагедия, чинили мы его что-то месяц с лишним, там папины знакомые компьютерщики на тот момент. А, то есть это старшие классы да, получается? А, нет, это, это средняя школа, я, я маленькая. маленькая. Но уже, <смех> это, да, <было> <смех> да, ну, уже ну, было интересно. Да, ну, как бы, да, уже немножко было интересно. Ну и, собственно, на тот момент я решила, что, а, а почему бы и нет, вот буду заниматься безопасностью. Свитой, а ведь на тебя повлиял, наверное, папа, да, в какой-то части? В этой ну, в целом, да, потому что папа у меня технарь-технарь, мне пророчили, собственно, гуманитарный профиль, там, угу. языковая школа, вот это угу. вот угу. все. Но в итоге я пошла э, по стопам папы. Вот, и я тоже стала технаренком э, с привитой любовью, собственно, он же мне подкидывал там всякие книжечки, начиная от, прости господи, фигурного, и заканчивая уже там всякими командная строка для пользователей, вот это да. вот все. Поэтому да. у меня, как бы, знакомство вообще с компьютерами, оно началось с командной строки DOS. -а. Наверное, да -да -да. поэтому я сейчас Linuxoid со стажем, и это определило мое дальнейшее, так ну, сказать, Ну, ты тогда определялась, да, с направлением? ты У тебя вообще диплом и шницы нет? Да, у меня диплом «Комплексная защита объектов информатизации». Угу. А, на тот момент эта специальность только-только начала появляться, именно как ГЗОИ. Uh -huh. uh, ну, соответственно, я такая, почему бы и нет, вот, uh -huh. Uh -huh. то есть uh, размышляла между ОСУ и, собственно, к и решила, что, ну, вот, информационная безопасность, прикольно, uh, uh -huh. Uh -huh. ну, как бы это, в вроде востребовано, вроде с компьютерами, но в то же время, Слушай, вот, не только. Вспоминая себя, я тоже, там, в какой-то части... Не в какой-то части. Я юрист в сфере защиты информации, да, то есть не буду так это уж, <смех> что я в какой-то степени. Я, я юрист, да, по защите информации. И я училась в МИФИ. Да? У нас было очень много мальчиков, и было очень мало девочек. И в 2000-х годах, наверное, все таки технорей, ну и вообще мальчишек было больше, да. И когда мы, соответственно, учились, существовало определенно, мне казалось, тогда просто непонятно было, куда мы пойдем, да, кем станем, потому что по специальности, я бы не сказала, что у нас все пошли на функциональную безопасность девочки, да, или, или еще что-то. Я думаю, вот в твоей части, как вот гендерные трудности какие-то возникали, потому что все-таки железки, э, там, IT, какие-то программы, это больше вроде как бы мужская история тогда. Сейчас, хочу сказать, намного проще. Вот, я, я чувствую, что намного проще, но ну, мне кажется, не хотят. Нет. Ну вот расскажи, какими гендерными, какими предрассудками ты встречалась вот, в своей жизни. О, ну. это реальность? Как бы это реальность во все поля и у меня до сих пор нет ни месяца, когда я. Не рассказываю о том, что вообще женщины и войти в безопасности бывают. Хотя, казалось бы, вроде как я выступаю на большом количестве мероприятий, да, mm -hmm. там вообще несу mm -hmm. как-то добро в массы, да, там, ну, так или иначе. Но нет, вот буквально месяц назад у нас было кулуарное мероприятие Кубешечка, mm -hmm. на которой а, генеральный директор одной из компаний сказал о том, что если у девочки ну, нет профильного образования, то единственное, чем она может заслужить, собственно, должность безопасника, это сиськами. Раз уж нас у нас пятница, пятница без сисик, деньги на ветер. А я скажу, вот. что с такой историей перебьет себя. Мне кажется, мужчины про многие должности так говорят. Ну, в, смысле, в разных сферах. Вот я встречалась тоже. Именно вот с такой фразой. Так что это не только в информационной безопасности. Это боишься. совершенно точно не только в информационной безопасности, и в, то, как бы в топ-менеджменте без разницы. Как бы войти еще веселее. Да, IT я вообще трепетно люблю. Первое, я начала работать со второго курса, но, ну, собственно, mm -hmm. так получилось. Я изначально думала программированием заниматься, но меня затянуло в веникейство сначала, собственно, в обслуживание компов. И дальше mm -hmm. я свернула не туда и пошла, значит, заниматься, собственно, этой самой э, администрированием. Uh -huh. да, сначала таким слабеньким-слабеньким, типа сети, вторая линия поддержки, а потом как-то уже глубже-глубже-глубже погружаться. Специализация у меня, соответственно, в основном это инфраструктура и э, Unix и, во всех их э, ипостасях. Вот. А, Первое, значит... Э, Наверное, первые лет пять вообще в индустрии, да, изначально. Ну, пока я не закончила университет, я работала э, в области системного администрирования. И, собственно, бывших админов не бывает, я все еще туда погружаюсь до сих пор. Я mm -hmm. все еще умею yeah. работать руками, все еще это делаю. Ну, и девок вот. там, соответственно, не было особо. Ну, да, первые пять лет это была девочка-админа «Позови». Вот. Ну, вплоть до того, что я одевалась как мальчик в мужские вещи, ну, тупо для того, чтобы от меня отстали. А, угу, вот, угу. А, ну и как бы количество... Тебе было комфортно, нет, в этой истории, вот в такой... Ну... Или в принципе, такой человек, что тебе, в принципе, вот ну, так было комфортно? Ну, к сожалению, нет. То есть, как бы, админская стезя дала очень сильную закалку, вот, моральную, вот, от таких mm -hmm. вот историй. А, потому что, ну, к сожалению, до сих пор, несмотря на то, что количество женщин войти и около IT растет, и в безопасности, а, до сих пор вот это вот а, бытует мнение, что там женщина не может, она там не справляется а ты вообще кто а ты вообще откуда а что такая умная девочкам в итоге о бывшие коллеги да это это мои коллеги с первого места работы спасибо вот соответственно в... Девочка вообще на входе предъявляется гораздо больше требований, гораздо больше э, требований к знаниям, к квалификации, к эмоциям, ко всему остальному. Mm -hmm. вот. И я очень рада, что становится все меньше и меньше и меньше таких вот ну, швинистических историй, но тем не менее они все еще встречаются. Ну, мужчины, как правило, говорят, что, о том, что мы, о, нами правят гормоны, а что ими не правят, да? То есть мы на эмоциях больше, а они больше холодным разумом управляют какими-то процессами, людьми и так далее. Хотя, на мой взгляд, есть плюсы и минусы и в том и в другом, и нельзя это сравнивать совершенно. Вот. Я обычно на такие аргументы отвечаю, что, ребята, вы когда-нибудь сталкивались с ревнивой женщиной? С ее мастерским расследованием того, кто кому что, лайки какие поставил, кто на кого как посмотрел, и да. Вот, да -да -да -да -да. как бы... Мужик, такой такое в голову не придет. Почему не придет? Кстати, я думаю, что есть такие, как мы, кому я сталкивалась, Те, кто смотрел отслеживал лайки, кому я ставлю. Не, не, приходит, приходит. Что-то не приходит. надо, надо проявлять еще вот к мелким деталям очень много там начиная ну, от цвета от помады раз, и нет. волосенка. вот, поэтому, <смех> <смех> поэтому я считаю, что равным женщинам, собственно, в расследовании инцидентов вообще нет. В криминалистике тоже, и особенно вот во всяком мониторинге поведения сотрудников и вот это вот здесь. Кстати, стоит. слушатели и зрители, кто там какое-то мнение свое на этот счет имеет, вы высказываетесь в чатике, интересные ответы зачитаем, а, может быть вопросы в конце какие-то будут тоже поговорить говорим, а, а, слушай, а тебе было себя проще где-то реализовать и найти в IT или в ВБ? Потому что ты, в принципе, так понимаю, из ИБ плавно перетекла как-то в IT, и, в общем-то, ты... Наоборот, я из IT в ВБ. И обратно в IT. А сейчас у меня нет специализации. Собственно, последняя должность, которая у меня была в трудовой, не относящейся к моему собственному бизнесу, она называлась директор департамента информационных технологий и информационной безопасности, то есть, а, все то все есть дробь СЕСПО. Угу, угу. Да, да, да, и у меня эта история, она все, всегда со мной, то есть даже сейчас там в своем собственном бизнесе я все равно приглядываю за админами, да? mm -hmm. приглядываю как вот, как скажем так, ментор по безопасности, mm -hmm. потому что я считаю, что для моих размеров держать отдельный безо отдел безопасности смысла нет, а вот учить там своих технических специалистов намного проще. Да, когда mm -hmm. у людей есть бэкграунд в области mm -hmm. непосредственно, без разницы, юриспруденция, Тестирование качества, тестирование там, разработка программного обеспечения. Им намного проще дать вот эту вот узкую специализацию в области безопасности и объяснить, что, как это с точки зрения администрирования, чем учить человека, который, ну, закончил, например, безопасность, вот. и ну, ни разу ничего не делал с системами. Человек, который не обслуживает и не сталкивался с боевыми задачами, не представляет, где он может накосячить. Поэтому, с моей точки зрения, собственно, смежные специализации – это всегда хорошо. Угу. Вот тут вот, комментарии от Белой Берегини есть, что женщины-руководители более аналитичны, да? И, кстати, у меня лично сейчас админ-женщина, причем в возрасте, она очень скрупулезна. И я ее предпочла 25-летнему мальчику. Ну вот, да, ну, я думаю, что в этом что-то есть, но опять-таки, на мой взгляд, это вот личное предпочтение и, и ощущение, наверное, все-таки выбор да, более опытной там, женщины или 25-летнего мальчика, потому что я думаю, что... Тут еще есть момент обраточки, потому что все-таки профессиональные качества mm -hmm. от mm -hmm. пола на самом деле не очень сильно зависят. Да, да. Вот я То тоже... что... Мы же не различными половыми признаками делаем свою работу. Поэтому, собственно, опираемся на то, что человек сделал, как человек, собственно, какие проекты он сделал, как он себя ведет в каких-то сложных ситуациях, в стрессовых кстати, вот отношение к работе, к процессу предприятия, вот, да, как комментируют еще. А, Но, ну, опять-таки, тут отношения же, может быть, разных людей, разных полов, да. Ну, опять-таки, есть мальчик какой-нибудь отличник, он один будет, да, девочка с комплексом отличницы другая будет. Будут ли они одинаковые, вот, вот так вот, если взять ну, на весах. Да? Ну, как бы, единственное гендерное отличие, которое, наверное, все-таки вот по поводу отношения к работе и по поводу вообще того, сколько mm -hmm. надо э вложить сил, да, у мальчиков есть опция там, совместно сходить в баню, у девочек такой опции не очень-то сильно есть, приходится немножко... У девочек более развит эмоциональный интеллект. А я да. Я считаю, что эмоциональный да. интеллект очень-очень прям помогает в работе. Мужчинам, как правило, не всегда, простите, хватает эмоционального интеллекта, потому что наша работа не только знание, не только глубина да, там именно определенных вещ вещах, а это еще и коммуникация. Но коммуникация ⁇ это очень большая часть работы все равно, ну, на мой взгляд. Да, но нет. Да? То есть... да? Но нет? Почему? Вот эмоциональный интеллект, он хорош тогда, когда человек хочет развиваться вертикально, когда он хочет идти в тимлиды, в mm -hmm. топ-менеджмент. Да, там очень важно быть гибким, очень важно, собственно, подстраиваться, чувствовать собеседника, чувствовать настроение и все остальное. Если человек развивается горизонтально, он может стать техническим гуру, и при этом ему, ну, у него может быть да, достаточно паршивый характер. Соглашусь, кстати, Наверное, ты права. И еще такое есть мнение, что сейчас такое время, когда лидеров очень много на рынке. То есть каждый второй лидер и чувствует себя лидером, и, и идет в компанию, где все лидеры. Что с этим делать? Вот, Дополнительного вопроса такого не было, но вот он родился. <сёк> на мой взгляд, реально у нас общество лидеров как, как, ну, растет. Ну, ну, не то, что растет, оно вот есть вот сейчас. Ты не чувствуешь это по своим сотрудникам? Нет, я не чувствую это, потому что у людей очень много заблуждений касательно да. того, что такое быть лидером, да. Mm -hmm. Потому что ну, лидерство – это не только про то, что ты ведешь куда-то команду, и вот она идет за тобой, и же с ним – это очень много про взаимоотношения. Особенно, а амбиции, амбиции у людей, у людей. Особенно. Вообще. Нет, вот, вот, вот в том-то и разница, что между фактическим лидерством, да, фактических лидеров очень мало. Да, mm -hmm. А тех, кто на себя хочет навесить шильдик лидера только на основании записи в трудовой, что он был руководителем, это не та история. М -м. Соглашусь И вот интересный вопрос сейчас Подошли к одному Правда ли, что декрет и воспитание ребенка Для айтишницы и бэшницы да, Сродни карьерному хор... Хор... Хорокил, да? Вот Есть ли такие примеры Среди знакомых Ну Но... <с с>... вот Я могу сказать, что Как бы я в жизни, который Мужчина, во, который во, ходит в декрет во, И сидят. Во, с детьми во, во, во, Вот мои прекрасные котодети <с>... Слушай, ну ты с ними не сидишь в декрете. <свят> да, я не сижу в декрете и не сидела пока, но э, как бы там даже моих одногруппниц, да, которые работают по специальности, э, они, они все успевают, блин, я не знаю как. Ну <свят> просто... <свят> <свят> <свят> <свят> Я скажу так. На мой взгляд тоже раньше считалось, что если ты пропал с радаров, ну действительно про тебя могут относ... в чем-то забыть, но когда ты в сфере и б, когда ты не даешь себе забыть, да, про тебя никто не забудет, наверное, все-таки. Вот и если ты продолжаешь развиваться во время... На... ну мне просто проще сейчас на эту говорить, есть, есть время ночное там почитать что-то, да, изучить. Есть время, когда можно что-то пописать? То есть, в принципе, наверное, сейчас стало больше возможностей, вот, вот так скажу, чем, допустим, 10 лет назад для людей, которые в декрет уходили. Да, потому что сейчас, собственно, технологии не стоят на месте, плюс коронавирус нам подопнул э, развитие удаленной работы. И, вот, да. и в принципе, сейчас даже не обязательно работать на русские компании для того, чтобы... Для того, чтобы зарабатывать деньги, сейчас практически открыт весь мир и все границы. Ну, и это, конечно, вообще в принципе появился ряд профессий, которые связаны вообще только с удаленной работой. И я считаю, что это в том числе влияет на то, что женщины не деградируют и не прерываются вот на а, вынужденный вот этот вот отпуск. Да и, да и в принципе и к мужчинам тоже хорошо стали относиться тем, кто решает сходить в декрет, почему нет. Информационная безопасность на удаленке, да, нет? Как ты к этому относишься? Ам... У меня была удаленка еще, когда это не стало мейнстримом. Когда я 9,5 лет назад открывала свою компанию, у нас э, принципиальная позиция была, что все работают удаленно. У меня геораспределенная команда, в Москве очень мало людей, часть из них даже не в России. И, собственно, за все, за все эти годы у нас офис был, по-моему, полтора года, и мы его закрыли перед вот этим коронакризисом. Вот, потому что нам сказали, что будут закрывать, но ну, ну и мы быстренько отказались. Поэтому, да, я считаю, что безопасность на удаленке вполне может быть. Более того, я, как независимый эксперт, принимаю участие в ряде проектов, не выходя из дома. И переключаясь угу. буквально между ВПН. О, комментарий. Старостная, привет, из 15-23. Ну, во-первых, не старостная, на кибербелка. Ладно, ладно, привет, привет. Да, э, слушай, ну, так, этот мы тему раскрыли, раскрыли. Ну, учитывая, что у нас сегодня первый эфир, да, первый эфир, который все таки больше 35 минут, наверное, ну, не очень интересно смотреть, чтобы было динамично и интересно, мы будем, ну, как бы... Эфир такой, строится таким образом, что в конце, последний вопрос, это будет каких-то пять советов, например, да, молодым девушкам, которые начинают свою карьеру в области информационной безопасности. Вот вчера буквально, нет, позавчера, я свой личный эфир проводила с э, ребятами из Сириус, и девушка одна там сказала, что э, вот на меня повлиял проект, ну, от Финцерта в свое время, и я пошла учиться в Питер ну, на монетизированную за счет информации, если не ошибаюсь, вот. Э, и вот она, ну, на мой взгляд, сейчас все равно, когда девушка идет на такую область, да, работу или обучение, ей чуть, -чуть попроще, чем мне там 10 лет назад, ну сколько, блин, больше, наверное, я даже не хочу, я такая, сколько лет назад, да-да-да, короче, почему ты нашему молодому поколению, нынешнему, которое хочет себя реализовать в фильме о безопасности, можешь пожелать, вот, или посоветовать, вот так вот, ну, из своего опыта? Ну, если говорить про женскую часть, первое, что я хочу посоветовать, это отращивать зубы сразу. И не бояться вообще да. проявлять себя, проявлять себя и как-то не пытаться себя закапывать и говорить о том, что «О, боже, у меня лапки, я не справлюсь». Нет. Как бы, кто сомневается, тому можно перегрызть глотку. Вот, э, это как раз в комментариях к тому, что злая баба, привет. Привет. Я думаю, кому это, кому это, думаю, господи. Так, думаю, стал вспоминать Судорожный Вот Как это, бывшие коллеги подтягиваются на эфир, все прекрасно э, знают, что иногда я бываю весьма жесткой в управлении. Но предпочитаю лояльность. А, Второй момент — это все-таки не бояться, не стесняться самосовершенствоваться, изучать, искать себя. Возможно, вообще просто... Сменить на середине, блин, своего карьерного пути свою сферу деятельности, это тоже нормально. Если вы понимаете, что вот в гробу вы эти бумажки видели, ну, блин, идите администрированию, поучитесь, переквалифицируйтесь в какого-нибудь там технического специалиста, технического эксперта, и, собственно, все. Mm -hmm. а, третий момент, о котором я бы хотела сказать, это а, неформальный комьюнити. Да, это неформальные какие-то встречи, помимо, собственно, истории конференций различных, которые организовываются в нашей отрасли, да, есть куча групп по интересам, ничего страшного, если вы там будете одной девочкой на весь коллектив, это не делает вас хуже или, наоборот, лучше, вот, вы приходите развиваться и помните о том, что действительно, там, то, что люди пытаются, да, там, если на вас нападают э, шовинистические какие-то, шовинистическими какие-то выпадами, это ничего не говорит о вас, это говорит о том, кто это говорит. Вот. Ну и самое, наверное, последнее, это вообще пожелание всем. Э, перестаньте смотреть на женщин как на существо второго сорта. Я очень... я слушаю тебя, да, вот по поводу последнего высказывания. Просто меня настораживают такие вещи, что вроде бы 21 век, да, и все равно отношения, ну, в чем-то, естественно, мы перетянули одеяло на себя, и теперь нам говорят, мужчины, ну, вы же сами хотели, вот это вот равенство, там, еще чего-то, чего вы сейчас хотите от нас, да? Тут, как бы, наверное, какой-то баланс должен быть я не знаю, между мужчинами и женщинами и в ощущении себя в профессиональной сфере. Вот. Я очень рада, что большинство тех людей, большинство старожилов нашей сферы, да, они подстроились под это, да, то есть они подстроились под новую реальность, и сейчас я все меньше и меньше слушаю именно вот каких-то вот таких мерзотненьких вещей от тех людей, с которыми... Ну, которые уже в курсе, да, которые там слушали мои выступления, которые, mm -hmm. с которыми я общалась в куарах, да, они там наоборот, там кто-то приводит клиентов, кто-то приводит людей с, со словами проконсультируй их, пожалуйста, мы знаем, что ты эксперт в этой сфере. И вот. Но а вот эти вот первичные новые точки контакта меня каждый раз удивляют. Mm -hmm. Mm -hmm. Не все, не все готовы признать, что среди собственно людей, в том числе, в области топ-менеджмента есть женщины, и они ничуть не хуже, чем мужчины справляются со своими обязанностями. Как думаешь, мы перерастем эту историю? Ну, я думаю, что перерастем не сразу, но как бы лет, там, не знаю, 15-20 еще. Угу, угу. Вот, так. Так. Вопросы пошли, общем, по общем. Ты видишь, можешь зачитать? Конечно, да. Мона, кого можешь называть самыми успешными женщинами в IT и в мире, в России? А, так, ну, в России, естественно, Наталья Касперская. Это, по-моему, прекрасный совершенно э, персонаж. Да, прекрасный пример, на который стоит всем равняться. Да, достаточно жесткий руководитель, да, достаточно жесткая женщина. Э, но, по сути, это первопроходец. В области безопасности. Да, если говорить про IT, например, глава всех системных администраторов всей эксплуатации Яндекса тоже женщина. Mm -hmm. Так, ну, в мире достаточно много, на самом деле, от CISO женщин. В Тесле, по-моему, женщина-ЦИСа, если я не ошибаюсь. В IBM тоже. В Штатовском. Вот. Ну, в России у нас еще пока был General Electric, пока был G-Money Bank, прекрасная Таня Архарова, с которой мне довелось поработать. Да, а я тоже с Невшей Архаровой знакома. Да, вот, привет, как бы... да, да, да, Таня, она просто бесподобный руководитель, и э, она дала мне очень много с точки зрения каких-то приоритетов, какого-то самоопределения, обратной связи и всего остального очень благодарна, и мы с ней все еще продолжаем общаться, хотя из G.E. я ушла в 2013 году. И Татьяна уже, я знаю, другую уже карьеру. Ну, да, карьеру. Татьяна тоже, да, как, как прекрасный кризис-менеджер с бэкграундом хорошим, CIO и проектного офиса. Mm -hmm. Изначально mm -hmm. она проектный менеджер, собственно, по банковским проектам была. Ну да... Так, спасибо тебе большое. Посмотрим. Так, у нас сколько? 30 минут. Как мы красиво уложились. Вот как вот хотела нам 30 минут, да. <свят> Там... С разными интересными людьми. Если у вас есть какие-то пожелания кого-то услышать, увидеть, какую-то тему обсудить, пишите, потому что тоже интересно. Вот. А с вами была Кибербелка и... и Мона.